Ну, это старые варианты, я не успел. Передел, но что-то не на склад получилось по поводу барака номер один там, Ангелы Меркеля и Оланда там. Оригинал, да. Ну, какая разница там от перестановки мест произведения меняется? Что снится нашим ворогам? Нам друг без всякой разницы, Как за сандалим порохом, Так дым пойдет из задницы. броне транспортере, э э на броне элементарная фигня, все их поползновения, у нас что люди, что броня, Крепки до да обалденя, э эй, э эй, на броне броне транспортерем, э -эй, э эй, на броне транспортерем, на ихнюю истерику, пойдем железным строем, колумб открыл Америку, а мы ее закроем, э эй, Транспаннитюре, э эй, э эй, на броне транспаннитюре. Даль глядеть уверенно, и мы с тобою, брат, в гробу видали Реган и Обаму и Мир, и, Лиф, и весь его сенат. Транспортерем, э -э -э -э -э -э -э. на броне транспортере Последнюю песню.